Привет! Чего стоят твои убеждения? Сегодня мы это выясним. Смотри, что такое убеждение? Убеждение это фактически твои ценности. Что такое ценности? Это то, что для тебя важно, то, что для тебя ценно. Например, у меня есть ценности, я не пью алкоголь. Это моя ценность. Даже на своей свадьбе, когда я женился с женой, меня родственники на меня смотрели вот такими глазами и не понимали, что почему ты не пьешь. Я говорю, ребят, это моя ценность, извините, я не пойду на поводу у вас, чтобы ее нарушить, я не пил. Я вегетарианец, я не ем мясо. Столько уже копий было сломано, когда мне пытались, ну поешь, поешь мясо. Я говорю, нет, извините, это моя ценность, это мое убеждение, что это нельзя есть. И я это делаю. А теперь я хочу вам задать вопрос, это будет видео вопрос. От что, собственно говоря, стоят твои убеждения? Когда я встречаю человека, обладающего своими убеждениями, пускай даже они полностью противоположны мне. Такой человек мне всегда глубоко симпатичен. Это вообще классно, когда у человека есть свои какие-то правила, принципы, ценности, убеждения. Потому что лично я считаю, что именно это и фактически только это и формирует тебя как личность. Знание английского языка, умение водить машину, я не знаю, какие еще умения, да, забивать гвоздь молотком в стену, тебя как личность это вообще не затрагивает, абсолютно. И поэтому, вот если человек про тебя скажет, этот человек знает английский язык, что, что про тебя это скажут? Да ничего не скажет. А если тебя про тебя скажут, он помогает престарелым, он там в детский дом жертвует деньги. Вот это скажет намного больше, чем знание английского языка. И поэтому, когда у человека есть убеждение, это очень круто. Я всегда такого человека начинаю уважать намного больше. Даже если я не согласен с его убеждениями. И в противовес к этому я не уважаю. Вот серьезно. Я не уважаю тех людей, которые являются беспринципной. Вот у него нет принципа, знаете, есть такое слово, беспринципная сука такая. Вот он может сделать так, а может сделать по-другому. И уважения к тому, какому человеку, у меня абсолютно никакого нету. Я объясню почему. Потому что с таким человеком чрезвычайно опасно иметь дело. А потому что ты не знаешь, что этот человек может выкинуть в следующий момент. У него нету принципов, нет никаких моделей поведения, да, ты не можешь его никак прогнозировать. Вот у меня был интересный случай. А, мой друг... Мой друг стал изменять своей жене Вот, объективно он был мне другом И он стал изменять, ходить налево к другой девчонке И когда я это узнал, вот вы не представляете Я, наверное, испытал такое, разочарова такое же разочарование Которое я бы разоч испытала его жена Я очень надеюсь, что она еще до сих пор об этом не знает Я не буду говорить, кто это Вот, но кто знает, тот знает Почему? Почему я испытал разочарование? А потому что я сразу же понял, что этот человек предает Свою супругу, своего родного человека, самого самого близкого человека, он предает. Соответственно, меня он предаст в момент, в момент. Если ты предаешь своего родного человека, то меня, просто твоего друга, ты предашь вообще, даже глазом не моргнув. Поэтому это очень опасно, общаться с людьми, у которых нету своих принципов. А теперь, собственно говоря, главный вопрос видео. Вот смотрите. Принципы это классно, это здорово, да, это супер. Но у меня возникает вопрос, а вот смотрите, а чего они стоят эти принципы? А чего они стоят? Приведу пример. Вот смотрите, например, я начинающий э, YouTube блогер, ну и просто блогер, да. При этом я э, вегетарианец, и не пью алкоголь, Я, наверно всех уже достал этим, но тем не менее. И вот смотрите, я, например, хочу, хочу, да, чтобы у меня на канале был миллион подписчиков там через пару лет вот прям реально хочу но как этого достичь вот ну вот стараюсь как бы денег мало да, возможностей мало пытаюсь записывать ролики быть вам интересным быть вам полезным и тут представляете мне звонят э, с одной структуры да и говорят александрович вы знаете вы э, интерес нам показались интересны мы вас готовы пригласить к на первый канал на вас сразу будут смотреть 15 миллионов человек у вас сразу же пойдут подписки, да, ваш youtube канал сразу же взлетит вверх но понимаете, мы вас приглашаем на передачу СМАК СМАК с Иваном Ургантом, вам там нужно будет мясо поготовить и вот, вот, вот что тогда? а я к мясу даже не притрагиваюсь, я считаю это неправильным и что тогда? что тогда? что делать, а? или второй вопрос, например я прошу друга, говорю, слушай, вот я тут психолог, да, клиентов мало, как бы вот, хотелось бы вот расшириться, да, хотелось бы больше денег зарабатывать, больше возможностей. Он говорит, ты знаешь, у меня как раз есть работа, вот у начальника освободилась, нужно быть его замом, вот ты сколько получаешь, я говорю, ну, столько. Он говорит, знаешь, он тебе в три раза больше платит, вот сразу в три раза больше. Ну, поверьте, ребят, в три раза больше это достаточно. Это, это достойно того, чтобы просто перестать заниматься тем, что ты занимаешься, и пойти на ту работу. Ну, понимаешь, там проблема. Человек-то он старой такой советской закалки, он как бы любит это дело, да, там как бы выпить со своими там товарищами, да, замуж тем более. И там нужно будет с деловыми партнерами там в баню ходить, там как бы с, с девчонками как бы их развлекать, да. И как бы ты тоже должен быть составной частью этого. И тогда как? А как тогда? А как тогда мои убеждения? Блин, а что тогда делать, а? И тут возникает интересный вопрос. Вот смотри, а, сейчас вот вспомнил такую песню а, "Горожанская оборона" Егор Летов поет: "Не бывает атеистов в окопах под огнем". Что это значит? А это значит, что вот пока я здесь сижу один в своем офисе, да, на приятном кожаном кресле, и тут я тут рассуждаю о том, что вот я тут вегетарианец, я верен своей жене. Я, значит, мы с женой повенчались, у нас было венчание, да, мы прям в церкви, у нас было венчание. Я не ем мясо, и вот я вот такой возвышенный, и пропагандирую такие возвышенные ценности, но возникает вопрос, это хорошо, это хорошо, а что если тебе, два момента, первый момент, а что если тебе предложат? То, что ты хочешь, но это пойдет в разрез твоими ценностями. Ну, например, мне скажут, ты знаешь, вот нужно будет работать в табачной компании, да, вот табак продавать, либо там жене изменять. Но при этом ты будешь получать чего-то в разы больше. Вот что тогда? А, вот я часто задаюсь таким вопросом: а что тогда? А что тогда? Но это еще полбеды. Это еще полбеды. и я объясню, почему это полбеды. А полбеды это потому, что это только если это касается только тебя. Вот тогда это полбеды. Объясню. Ты хорошо зарабатываешь, жена хорошо зарабатывает, есть квартира своя собственная, несколько, машин своих несколько, дачи. Вы, в принципе, все хорошо. И тебе тут предлагают что-то, что идет в разрез с твоими принципами. Но по большому счету ты понимаешь хорошо, я сейчас получаю 100 условных единиц, а буду получать 200. Но по большому счету мне этих 100 условных единиц хватит для того, чтобы нормально жить. И никто и от меня не зависит, и все нормально, поэтому я, я отметаю этот вариант. Это нормально. А вот теперь представь другую ситуацию. А представь, что у тебя а, квартира в ипотеке, а жена у тебя не работает, она сидит с двумя маленькими детьми, да, которые ходят в садик. Ты работаешь на работе, и у тебя денег хватает ровно столько, сколько, вот, прям вот, чтобы не помереть с голоду. Просто вот за квартиру заплатить, вот она у тебя в ипотеке, да, там ты там платишь по 50 тысяч рублей, и ближайшие 20 лет должен будешь платить. Что тогда? И тебе предлагают какую-то работу, которая в три-четыре в раза, либо какое-то занятие, да, в 3 четыре раза, оно э, принесет тебе больше каких-то материальных благ, но при этом это пойдет в разрез с твоими принципами. Вот что тогда? Потому что одно дело, когда от тебя толком никто физически не зависит и ты по большому счету можешь жить так как ты хочешь даже в рамках семьи мама папа есть у тебя есть семья там жена дети но по большому счету все все все так вот устроено что по большому счету ничего так особо не поменяется Ты можешь отчет отказаться, можешь что-то свое сделать Все упакованы, это один расклад А давай возника... давай с тобой рассмотрим более жесткий вариант А если от тебя зависит, вот реально от тебя зависит И жена говорит, слушай, вот в этом месяце 3000 рублей не хватило Потому что вот коммуналка поднялась, доллар скакнул Вот не хватило, я заняла 3000 рублей больше Там у, у соседки, надо будет вот в следующий раз Нам 3000 не хватит и 3 отдать И минус 6 у нас получается в баланс И тут тебе говорят, да, можно, можно тебя устройку но вразрез разрез с твоими принципами вот что тогда вот что тогда делать М? Вот честно тебе могу сказать я не знаю ты скажешь что тогда видео записываешь а я сказал ты видео вопрос я не знаю что делать тогда я скажу так слава богу вот прям слава богу если это никогда не, ни у кого не появятся такие выборы потому что знаешь иногда в фильмах бывает я тебе дам миллион долларов и пересплю с твоей женой. Это только в фильмах бывает, да. И там, в принципе, понятно, что можно сделать, и там понятно, как, как вот герой зачастую он соглашается, получает миллион долларов, а потом в последний момент он врывается и там и прерывает их, там, и то есть, все хорошо. Но в жизни это не так. Во-первых, кто тебе даст миллион долларов, да? А если бы даже дал, то вот возникает вопрос: а как потом дальше жить, да? Вот то есть, ты, получается, пере, переступаешь себя через свои принципы. А особенно если об этом знают другие, да, я одно дело какой-то такой принцип такой ни шат, ни рыба, ни мясо, да, но если ты прям топишь такой там за вегетарианство, за праведную жизнь, там за то, за все, там за партию за Ленина, и ты тут убак, и тут и, и ты тут демократ резко, ну че тогда? В общем, мне очень будет интересно узнать твое мнение, пожалуйста, напиши, в каких ситуациях ты был. А будет, если будет дискуссия, да будет тема интересна, я расскажу обязательно, в каких я ситуациях побывал, как я там, где принимал правильное решение, где неправильное решение, где решение, которых прям прямо вот думаю, блин, красавчик, просто красавчик, а где просто, ну, стыдно говорить, просто вот стыдно, вот с и принял неправильное решение. Тоже объясню. Поэтому жду тебя в комментариях, приходи, будет интересно.